Знаете, что самое крутое? Все на автобусах, а у нас свой личный автомобиль «Лада Веста». Друзья, представляю вам Ивана Клубукова. Это один из самых интересных, крутых и известных предпринимателей Республики Юдмуртия. А, что все помощники губернатора сказали однозначно знакомься с Иваном. У него крутой проект. Сам Шувалов сказал, Иваном надо познакомиться. Да, если Шувалов сказал, я не мог не выполнить его просьбу. Иван. Почему ты крутой предприниматель? Почему такая вот шумиха вокруг тебя в Удмуртии происходит? Расскажи про свой проект. Наверное, в нем секрет. Шумиха, наверное, происходит потому, что я родился и вырос здесь в Ижевске. Я никуда не переезжал в Москву, я не, не получал образование в Гарварде или за границей. Меня там родители на заводе всю жизнь проработали. У меня там с 2004 года своя IT-компания с, с партнером. И мы в 2013 году запустили проект, который... То есть нас всегда была мечта запустить что-то, глобальный проект на весь мир. Мы понимали, что это сложно, что это дорого, но мы попытались и запустили. И мы сделали продукт, проект навигации на лобовое стекло. То есть мы взяли обычный телефон, его кладешь... кладешь его на панель, и он отражается на лобовом стекле, и у тебя навигация уже на стекле. То есть это обычное мобильное приложение, ничего для, для этого не специально. не нужно смотреть на панель, да. нужно смотреть на лобовое стекло. А да. ну, как вот у меня в Мерседесе, там скорость видна, направление, то же самое или нет? Больше, даже больше. Больше? Да, то есть, во-первых, проблематика. Зачем мы это делали? Потому что все ездят сейчас вот так вот. Ну, да. это, это боль. Потому что да. ты, когда смотришь на навигацию, а там еще маленькие значки обычно бывают, да. ты не смотришь на дорогу. А ты даже, когда просто переводишь взгляд с дороги на скорость, чтобы посмотреть ну, скорость на своем кластере, ты едешь там 30-40 метров слепые. То есть мы сделали из навигации вот такую историю. Когда у тебя, мы убрали все лишнее, и представь, что вот эта, эта картинка, она у тебя на лобовом стекле. Она у тебя на лобовом стекле, и здесь нету лишних элементов. Здесь только дороги, здесь только твой путь, и куда надо ехать. И поэтому мы тогда задумались, как бы было круто сделать какой-то аксессуар, который позволил ездить еще и днем чтобы улучшить отражение. И мы его в 2015 году запустились на кикстартере, запустили кикстартер-компанию на свой девайс, это был наш первый опыт железного проекта, и собрали за месяц 622 тысячи долларов. Поэтому получили такой большой толчок на развитие нашего проекта. Это наш следующий продукт, тут мы его уже усложнили, и здесь, здесь не надо никуда класть телефон. Российское производство. А нет, производства китайские. То, то, то есть мы это в партнерстве с китайцами да. делаем. А, то есть мы делаем полностью софтферную часть, и вместе с ними делаем такой девайс. Они уже пластик, да, вот это оформляют? Да, да, а мы здесь... очень выглядят круто. Да, очень круто. Он очень тонкий, что мне нравится. Здесь уже супер яркий дисплей. То есть не надо класть телефон. И это, это устройство, по большому счету, делает мирроринг твоего телефона, как AirPlay, как android мирринг э протокол. И по большому счету ты можешь сюда выводить Яндекс Яндекс.Навигатор. Ну, основная проблема высоких технологий что разработчиков, программистов хантик, топовые крупные компании. А, да. Корпорации просто скупают и говорят себе там, 2 икса, 3 икса в долларах, стабильно в белую. Пойдем ко мне. Вот для этого помогает хороший проект. То есть мне же есть чем сравнить. У меня там другое направление айтишное, оно тоже работает. И для этого помогает хороший проект, когда люди верят в команду, то есть они в команде, они верят в проект, их уже не переменить, там там, возможно, зарплату. Вот, то есть айтишника можно замотивировать продуктом и командой. Да. И задачами, И, которые... и, и, и по-другому, айтишники не мотивируют только деньги. Вот примерно так выглядит. Ух ты! Нифига себе! А тебя откуда? А, а, все, понял. И заметь, что фокусное расстояние, у тебя картинка не здесь, она там 2 метра впереди. Да. Я вот на оператора направляю ее. И она где-то вот в операторе как раз и будет. Прикольно, ребят. Слушайте, видно прям дорога навигатор. Вот мне говорят привык к уже. Очень похоже на то, что у меня в Мерседесе стоит. Вот количество километров в час, только без навигации, у меня просто по направлению... И нет, там, Ю. смотри, там история такая будет. Я говорю, мы сейчас сделаем софт, у тебя вот здесь будет телефон ну, в машине, закреплен на магнитную да, штучку. Да, да. У тебя здесь будет панель управления, как в самолете. Звонки, навигация, сообщения. Отображается все здесь. Да, у тебя всегда здесь навигация, потому что здесь всегда навигация. А тебе кто-то, если позвонил, ты, во-первых, здесь его видишь, что тебя звонит какой-то с аватаркой прямо. Здесь ты отвечаешь. Громкая связь, либо через медийную а систему. Сделать, чтобы здесь не прерывалось, а здесь ответить, разбить каналы? Да-да-да, у тебя так и будет. У тебя навигация, просто навигация сдвинется и выйдет лицо аватарки. Прикольно. Посоветую нашей аудитории, у нас завершаем любое интервью. Что в момент сейчас думаешь, что тебя волнует, что тебе ценно? Слушай, ну у меня такое трепетное отношение к тому, что мы запускаем сейчас новый проект, вот этот как раз на кейстартере и я понимаю, что в принципе продукт неплохой и он должен выстрелить. И вот ты скоро запустишься, нажмешь зеленую кнопку, там погнали и у тебя там опять может быть жизнь поменяется. Это такое предвкушение а, чего-то большого и классного. И если есть у вас а, какой-то проект в голове, и доведите его до ума. Даже если вы, даже если он не получится и там провалится, вы все равно это попробуйте, и вы в какой-то момент точно кайфанете. Я обещаю. Готовы? Пошлите. Значит, это время исполнения обязанности главы Республики Удмуртия, ну, 10 сентября, я думаю, все уже будет официально, все будет уже законно. Надеюсь. Александр, вы были предпринимателем, очень крутым предпринимателем, начиная да. еще с опору всех тех времен. Да. А, то есть можно сказать, что вы как предприниматели состоялись, все цели выполнили и пошли дальше, и выбрали для себя вот уже еще сверхцели политические, государственные? Ну, это, наверное, иллюзия, что люди прям вот так подробно занимаются в жизни планированием. Что-то происходит в жизни, и планы, и цели меняются. Но вот была цель в бизнесе, она достигнута. Потом как-то так случилось, что общественная, ну, предпринимательская организация далее знакомство с Володиным Вячеславом Викторовичем, и еще больше крен в сторону политики. И, главное не, не в планировании, наверное, в таком там, да, долгосрочном, а главное в том, то, чтобы то, чем ты занимаешься, доставляло удовольствие. Mm -hmm. вот на протяжении всех этих лет и бизнес, и общественно-политическая работа она доставляла удовольствие. То есть Мы старались и в общественной палате, и в Российском народном фронте сделать что-то абсолютно конкретное и очень полезное. Это, это так сказать, такой критерий из бизнеса. Mm -hmm. а, так или иначе, я бы не смог заниматься тем, что мне не доставляет удовольствия, что для меня не является вызовом. Это тоже обязательно. Слава Богу, вот так вот получается, что каждый новый проект — это реальный вызов. Поэтому здесь, что будет дальше, я не задумываюсь. Для меня сейчас дело жизни — это вот Мурция, это, это невероятно круто. Это... Я фанат конкретных результатов. Вот, вот абсолютно конкретных. Вчера ты же был на презентации. Все просто. Все то, что, все, что мы делаем, должно привести к, к цифре 140 миллиардов налоговых неналоговых платежей у нас сегодня в год мы должны их удвоить то есть мы должны расти все, в два в два раза быстрее все а перспективы здесь вот как раз таки если мы достигнем достигнем этих результатов и будет понятно действительно оправдано ли то что я там как менеджер от государства или как там политику перспективную поэтому слухи и обсуждения это отдельно меня интересует только результат Говоря о спорте, как удается совмещать тренировки аренмена, кто не знает? Два аренмена уже за плечами у Александра. Все очень просто. Ты выезжаешь в район, отрабатываешь, в конце дня ты ставишься тренировку и там бежишь, едешь на велосипеде. Просто надо включать в график и всегда можно все найти время. Поэтому нет никаких... Конечно, я не подготовлюсь сейчас к Ironman, это нереально, это объем очень большой. Но 13 числа в Водкинске я выйду на триатлон, либо спринт, либо олимпику я сделаю. А нельзя же политику заниматься и чиновнику бизнесом сейчас уже, предпринимательством? Или можно? Нельзя совмещать? Нет, нет нельзя. Мне нельзя заниматься. А тяжело было отказаться от уровня дохода, который был в предпринимательстве и вот перейти на доход, который сейчас у чиновников? Если не секрет, сколько вот там зарплата или доход у губернаторов, у глав района? Зарплата у у главы, по-моему, чуть больше 200 тысяч рублей, uh -huh. uh, у главы поселения там около 25-23, значит, uh -huh. точно, точно по сетке рассказать uh -huh. не могу, но для меня я прошел разные, так сказать, уровни благосостояния, uh -huh. от того момента, когда мне приходилось на шестерки таксовать по вечерам потому что денег Ладно, не было конечно быть, абсолютно конечно, да. бизнес это же не всегда вертикально вверх или и, и, и, и вперед разные времена были поэтому для меня по-честному это не, не определяющий фактор то есть, я имею в виду, конечно, минимальный какой-то объем денег нужен для нормальной жизни. Но у всех это по-разному оценивается. У меня супруга продолжает заниматься предпринимательством. Не в Удмуртии. Uh -huh. Мы, uh -huh. кстати, только-только, она вот зацепилась. Я постоянно про Федора Овчинникова рассказывал, Додо uh -huh. Пицца. Она купила франшизу. Uh -huh. и, uh -huh. и в Подмосковье уже открыли там, с, с, с партнерами первый ресторан. Uh -huh. Поэтому я думаю, теперь у меня надежда на... Семью, что они меня поддерживают, дети подрастают. Но еще раз, я счастлив абсолютно иметь такой вызов. Я достаточно аскетичный образ веду жизни. Есть... Вас не держат, не... Абсолют... Абсолютно. Я легко вернусь на тот уровень, если что, когда самому приходится строить своими руками дома. Это абсолютно искренне. Если кто, кто знает меня долго, знает мою историю, это, это именно так. Крайний вопрос. В моменте сейчас что можете пожелать начинающим предпринимателям, состоявшимся бизнесменам? Не просто слова общие, как в книгах написано, а то, что сейчас внутри у вас есть. Для начинающих, вот то, что внутри, у меня есть, был всегда лозунг «держать удар, идти до конца». Вот сейчас он просто выходит на передний план, потому что много времени уходит на неэффективность, на борьбу с непониманием, что-то, в общем, не получается. И вот каждый вечер себе держать удар, идти до конца. Это начинающий предприниматель, вот это должно быть просто мантрой. Потому что я мало видел людей, у которых прям вот так все с первого дня росло. И только те, которые, значит, готовы держать удар, и двигаются вперед, находят все равно и побеждают. А для предпринимателей, состоявшихся, знаете, есть такой кайф, я пытаюсь вот заразить этим а бизнес, уже составившийся в Удмуртии. Когда у тебя есть деньги, у тебя есть признание как бизнеса, хочется что-то сделать для своей земли, хочется посоревноваться. Вот даже я местных предпринимателей слышал, вот, вот в Казани. Я говорю, так что же в Казани, давайте сделаем это здесь. Uh -huh. Это все в наших силах. И это вне вопрос не по налогу объемов, не потому кто ты, кто я. Это просто твой родной город, твоя республика. И от, от, от, отреставрировать фасад без всякого кича, без всякого пафоса, ну классно. Ладно. Конечно, Поверишь, да. Конечно. Вот, вот, вот состоящему бизнесу больше вовлекаться для того, чтобы сделать Удмуртию лучше. Друзья, сутки нахожусь уже в республике Удмуртия, хочу поделиться своими ощущениями. Первое. А, дороги. Где-то очень хорошие, где-то не очень хорошие Второе, добрые люди отзывчивые, добрые Вот сколько на такси катаемся, в магазины заходим Разговариваем Вот эта открытость, она подкупает Это большой плюс В Москве невозможно встретиться, найти этого человека Вадим Дымов, собственные персоны На всякий случай, кто не знает Колбаса Вандимов, Республика Книжные магазины Керамика Что да еще? Да много чего да, какие, но... какие активы вы разглашаете? Что что У меня секретов нет у меня нет никаких секретов секретных обсуждений. Сельское хозяйство, республика, правильно сказали, дымов, керамика, какие-то еще небольшие инвестиции, но в целом вот так же все. Вадим, у нас аудитория бизнесовая, люди любят преодолевать себя, работать со своими страхами, ставить себя в какую-то дискомфортную ситуацию, чтобы границы расширить. Вот вы в вашей жизни как преодолеваете страхи? Я... ну как бы свои страхи я стараюсь разбирать, анализировать, для того чтобы... Просто их перерабатывать из страха в какую-то продуктивную деятельность. В принципе, тут секрета большого нет, но страхи есть у всех. Просто надо анализировать свой жизненный путь, использовать как бы ну, лучшее все, что есть, общаться с умными людьми, учиться. А какой главный страх, который вы преодолели в себе? Вот выявили, посмотрели на себя со стороны? Способность идти на риск, брать на себя ответственность. Я думаю, что все-таки это больше лень, лень, лень. Самый, мой самый главный страх – это лень. Лень что-либо делать или что-либо не делать. Я думаю, что это у каждого человека есть. Когда вы начинали бизнес, почему выбрали нишу «буду предпринимателем, буду бизнесом заниматься, не наемным работником»? Что у вас щелкнуло или вы всю жизнь об этом мечтали? Нет, никогда я об этом не мечтал. Единственное, что я когда стал работать на себя, я почувствовал, конечно, свободу большую и огромное удовольствие того, что ты сам встанет а, планировать свой день, сам встанет планировать свою, свою будущность, свой жизненный какой-то цикл. Ну и вообще ощущение свободы, легкости бытия, достаточно такое, ну, легко привыкаешь к этому, и впоследствии очень сложно от этого отказаться. Деньги могут мотивировать? В какой-то степени да, но они не, а, деньги могут мотивировать, но они не могут являться главным смыслом жизненным, потому что они... А, как бы больше такой инструмент, чем, чем смысл, да. Они как, как мера, но не смысл. Потому... А был такой период, когда вы занимались бизнесом и понимали, что доход хороший, но я перегорел. И вы какое решение принимаете? Продолжать, потому что бабки? Или продаю, выхожу? Ну, бывали, конечно, такие какие-то небольшие истории, не связанные с основным бизнесом. Я просто ну, для себя решал, что проще было бы мне, ну... Уйти и, или сместиться на позицию спящего инвестора. и Не заниматься операционной деятельностью никакой? Ну, не, не вникать в операционную деятельность. В целом, ты не можешь быть везде. Я и сейчас так себя, ну, как бы, в принципе, ощущаю, как человек, который не занимается операционкой, а больше вовлечен в какие-то придумывания, в пристрелку, в, в, в, в, в анализ, стратегическое планирование, но не как бы операционка. Операционка, она достаточно ну, банальная. И есть люди, которые покрепче меня в этом вопросе разбираются. Это точно да. Какие, по вашему мнению, вот, если себе обратную связь давать, три черты характера внутреннего внутреннем вам помогли добиться того, чего вы добились? Вот какой должен быть успешный предприниматель например, на вашем примере? Ну, я думаю, что это характер, ну, сильный характер, твердый характер. А что значит твердый характер? Твердый характер, значит, уверенность в своих действиях, умение держать коллективную ответственность, искренность, желание быть понятым людьми, то есть, чтобы люди, которые с тобой роду, тебя понимали, и чтобы ты понимал, что они тебя понимают. Это умение ставить перед собой ясные, четкие, понятные цели. И критерии их достижения. Как, какие результаты означают для тебя достижение твоих целей. Это очень важное тоже упражнение, которое надо выполнять. Умение ставить цели и умение их достигать. Там без всякого там типа я работал, я вроде бы шел, я стараюсь. Это не Интересно, цель добился, закрыл. Цель добился, закрыл, да. Вадим, самая большая предпринимательская ошибка в вашей жизни? Я не знаю, какая самая большая да, деньги потеряли, банкрот, что-то кого-то обидели, переступили да, вот Ну, то, чтобы... Скажем так, я думаю, что самая большая моя, наверное, ошибка Это в том, что там, где надо быть твердым и решительным Я допускал, иногда допускал такое малодушие и слабость И давал, как бы, такую, знаете, фору всяким оппонентам и виз-за Это самая моя большая была ошибка это... Вадим, небольшой блиц, любимый автомобиль, первое, что в голову приходит у меня старый «Ягуар» 76 1976 -го года, да, и я с ним уже лет, наверное, пятнадцать он... С водителем или сам? Нет, да? сам С водителем ездить? не ездишь? Ну, я езжу на рейндж-ровере, mm -hmm. да, ну, можно сказать, что это сегодня мой любимый автомобиль с водителем А без водителя у меня есть старый Игуар, mm -hmm. просто мне нравится, он, ну, как вот, внешне, форма, и mm -hmm. я чувствую в нем себя комфортно, да Но в Москве ездить невозможно на нем, mm -hmm. да. невозможно. только в Суздале, да Любимое место отдыха на земле? Любимое место отдыха на земле, ну наверное Суздаль. Суздал. Серьезно, да? У меня дом создали, у меня ферма в Суздале. конечно у меня хозяйство создали, керамическое производство создали. Ну я там уже все. Италия. 14 лет. Италия, озеро Кома, Падгар. Нет, это вот это, это коллегу, коллегу, коллегу Тинькову да, с, с, с Форта Марми, там да, да из. Ага. Я русский человек, мне нравится ощущать себя среди своих. Любимое блюдо тогда? Любимое блюдо супер да, да. Хороший вопрос, да. Ну, мне нравится, я дальневосточник, я из Владивостока. Мне шутка нравится мало-соленая рыба, да, вот красная малосоленая рыба с хлебом и с маслом. Да. Еще у меня есть друг Аркадий Новиков, и когда он делает помидоры с луком, это я тоже считаю, как бы это. это он меня познакомил со своим фирменным блюдом, поэтому вот первое это мало, хорошая малосоленая рыба, и второе это помидоры с луком, хорошие помидоры с луком, да, и с хлебом черным. Сколько минимум вам нужно, чтобы прожить в Москве комфортно, не тратя Я никогда не считал. Я живу скромно, я не кичусь и не. Серьезно, да? То есть нету я живу скромно, я не. Я не понимаю, как можно ссорить э, ну, деньгами точнее, ну, точнее, я понимаю людей, но я для себя, для меня это неприемлемо, при, не как для, для меня Ну и люди есть, живут кучерявая. Ну, я рад за них, но я не могу подступиться к этому не знаю, Мне кажется, что я выгляжу нелепо когда, вот, когда бы я выглядел, как вот такой чудик, да Вадим, наша аудитория, когда нас смотрят, это люди уже состоявшиеся, кто только начинает свой собственный бизнес, инвесторы, которые пытаются куда-то инвестировать. И вот в конце обычно каждого интервью мы у предпринимателей спрашиваем, в моменте сейчас, что вы пожелали? Не надо поверться, там, бегите вперед и так далее. А вот что в данный момент вас волнует, что в душе происходит, и вот в моменте сейчас, вы бы какое бы совет или пожелание от души аудитории высказали? Я все-таки считаю, что я... Очень переживаю за то, что Россия нам всем дается очень сложно такое такое понятие, как честность и искренность, друг перед другом ну, друг в отношении друг друга а в отношении там, власти мы ну, предприниматели участвуют эту тему поднимают да, взаимоотношения с властью, поэтому я бы пожелал бы предпринимателям все-таки для того, чтобы поменьше упреков было и в наш адрес, быть просто достаточно искренними людьми, открытыми, честными, уважать людей. С уважением относиться не только к коллегам по, по бизнесу, но и в целом к людям, ко, все, ко всем людям, живущим вокруг. И тогда наша страна начнет меняться, и тогда у нас будет и чему, и чему гордиться, и, и Россия будет лучшим местом для ведения бизнеса. Вот такое простое у меня пожелание. Простое русское пожелание от Вадима Дымова. Спасибо И приезжайте большое. в Суздаль. А, там приглашайте, там, мы да, приедем. Можем да. А давайте мы в Суздаль к вам на ферму прям приедем. Приезжайте, ферма, керамика, да. Можно, да, действительно сделать? Можно. Да. Ребят, напишите, интересно, если вам будет, я с удовольствием поеду в Суздаль, снимем ферму, керамику. У меня была мысль, у меня была мысль создать даже такое, ну, не, не то чтобы блок, но просто объяснить людям, потому что многие люди спрашивают, как это, да. Ну Как вот хозяйство такое и ферму. Ну, казалось бы, я тоже отношения большого не имел к сельскому uh -huh. хозяйству. И показать им поэтапно, как вот делать. Я вот купил ферму, она развалина. Что я буду делать? Спасибо, Спасибо. вам большое. Было Спасибо. очень приятно познакомиться. Спасибо. Ребят, напишите в комментариях тогда. Я не был ни разу в Суздали. Вот есть тема приехать. И полезно для нас, и для контента.